Яйца для роста мышц. Яйца считаются одним из лучших источников белка для культуристов. Чтобы получить максимальное количество белка, необходимо принимать яйца целиком. Достаточно около двух желтков чтобы не повышать вредный холестерин и получать с порции полный состав. Помимо 13 жизненно важных витаминов и ценных минералов, куриные яйца содержат высококачественный протеин, большая часть которого, как ни трудно догадаться, приходится на белки. Яичные белки – это настоящее хранилище аминокислот, включая аминокислоты с разветвленными боковыми цепями – лицин, валин и изолицин. Причем все эти замечательные вещества содержатся в яичных белках, самых, что ни на есть, правильных пропорциях. Именно таких, какие необходимы для блокировки распада мышц, с расщеплением гликогена и увеличение чистой массы. Яичный протеин настолько совершенен, что специалисты по питанию приняли его за золотой стандарт. И все остальные протеиновые продукты, проходя проверку на прочность, сравниваются именно с этим эталоном. Говоря по-научному, яичные белки обладают очень высокой биологической ценностью. Биологическая ценность – это мера качества любого протеинового продукта, выражающая, насколько эффективен данный протеин используется организм для роста. В рамках шкалы, где 100 – высшая биологическая ценность, яичный белок находится на отметке 94. Для сравнения молоко – 85, рыба – 80, мясо – 70, а пшеница и рис – 64. Эти цифры говорят о том, что ваши мышцы поглощают яичный протеин гораздо легче, чем любой другой. Добавьте сюда тот факт, что яичные белки – самая чистая и самая натуральная форма протеина. И вам станет ясно, почему среди культуристов они пользуются таким безоговорочным признанием. Обычная практика спортсмена состоит в том, чтобы... Отделять белки от желтков. Дальше белки отправляются в желудок, а желтки в помойное ведро. Такой подход диктует наука. В желтках, мол, страшно много вредных жиров и холестерина. Кстати, весь холестерин, содержащийся в яйце, где-то 300 мг, действительно содержится целиком в желтке. Но вот проблема. Белок содержит лишь 3 грамма протеина с коэффициентом биологической ценности. 85. Добавьте к белку желток и количество протеина удвоится, а биологическая ценность вырастет до 94 К тому же в дополнение вы получите немаловажных витаминов и минеральных веществ, которые можно найти только в желтке. Не будет ли все это достаточным основанием, чтобы пересмотреть отношение к желтку? Тем более, ученые установили, что жиры желтка относятся к поле нерастворимым, а значит довольно безопасным в смысле сердечных заболеваний. Да, культуристу стоит из рекомендуемых по утрам есть 11 яиц, оставить хотя бы 1-2 желтка и перемешать их с белками. Желтки задерживают быстрое уведение еды из желудка в кишечник. А это в свою очередь тормозит обычно быстрое повышение уровня глюкозы в крови. В ответ на замедление, темпа накопления глюкозы меньше, выделится инсулина. А это означает, что и жира после еды под кожей отложится меньше. К тому же 1-2 желтка будет достаточно, чтобы обеспечить организм культуриста холином биологическим соединением, которое крайне важно для печени. А что же с холестерином? В самом деле 10-1 желтков в этом смысле будет многовато, а вот 1-2 не нанесут никакого вреда. Кстати, в США были проведены широкомасштабные исследования с целью определить истинный вред яиц. С объектом изучения стали 27 тысяч добровольцев с разным отношением к яйцам. Кто-то поедает их регулярно, ну а кто-то уже забыл, когда в последний раз их ел. Вывод ученых однозначен. Тот, кто ест яйца, питается более полноценно. В частности, потребляет куда более витаминов В12, С, Е e и А. Вдобавок исследование преподнесли неожиданные сюрпризы. У тех, кто съедал до 4 яиц в день, уровень холестерина в крови оказался ниже, чем у тех, кто ограничивался одним яйцом. А вот итоги другого опыта. Здоровые 40-летние люди, общим числом 24 человека, в течение полутора месяцев поедали по 2 вареных яйца. В результате уровень хорошего холестерина у всех без исключения повысился на 10%, а общий уровень холестерина всего на 4%. Другой пример. Врачи обследовали 76 бодибилдеров, сидевших на яичной диете с высоким содержанием жиров и холестерина. Причем недельная норма употребления яиц у некоторых качков переваливала за 100 штук. И что же? Общий уровень холестерина в краю культуристов оказался не выше, чем у обывателей, которые вообще яиц не едят. А вот хорошего холестерина у качков оказалось намного больше. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!